Сегодня мы поговорим о мебели. И именно с этой целью я приехал в салон к Элли. А салон называется One Мебель. А сейчас объясню, в чем фишка. А вы наверняка, ну не наверняка, точно наверняка, покупаете себе мебель, когда делаете ремонт, когда сделали ремонт. Ну или, по крайней мере, планируете это сделать. Так вот, друзья, вопрос очень важный на самом деле, потому что то, на чем вы будете сидеть, то, на чем вы будете спать, должно выглядеть эстетично и это должно быть удобно ну и конечно это не должно продаваться на мой взгляд по супер заоблачной цене хотя для каждого заоблачная цена своя ну сами понимаете сегодня я пришел в гости к эли она хозяйка ты кстати хозяйка меня зовут Элла Тросенко, я дизайнер Подожди, компании я «Иван все, с... Мебель». Подожди, я еще не все, с... Хорошо. Что ты перебиваешь ведущего? Это неприлично. Извините. Да, значит, сейчас она сама, в общем, представится. А я сегодня в этом прямом эфире покажу вам мебель, которую мы используем в своих проектах. В частности, «Сияние Аврора», вы могли ее наблюдать. Это замечательная кровать зеленого цвета. Она волшебная, я вам скажу сразу же. Ну и сегодня мы походим по салону Элла расскажет и покажет свою мебель Так что вам делать ничего не надо Просто смотрите на экран И наслаждайтесь, так сказать, зрелищем Задавайте, конечно же, вопросы Друзья, добрый день Меня зовут Элла Тросенко Я дизайнер компании OneMobile И один из создателей Мы занимаемся производством и продажей мягкой мебели Диваны, кровати, кресла, уфы OneMobile это в первую очередь дизайн то есть мы сконцентрированы на идеальных формах, на идеальных пропорциях. Мы занимаем сегмент «Средний плюс». И считаем свой бренд достойной альтернативы многим европейским производителям, не уступающим по качеству и дизайну. Ну, в таком же сегменте, безусловно, я не говорю о совсем там шикарных игроках, да, таких как Миноте и так далее. Даже. <с> даже не лезем в эту историю. А чтобы все понимали, сразу же скажу, речь идет о нашей отечественной мебели. Это наше производство. Более того, эта мебель производится... На в... Урале? На Урале, в городе Екатеринбург. Дизайн этой мебели придумывает Эла и ее команда дизайнеров. Она пользуется, естественно, аналогами европейскими, ну и другими, конечно же, тоже, для того, чтобы создать идеальную мебель. Что отличает эту мебель, Элла? Давай расскажи нам про дизайн, ты уже сказала. Угу. То, что это изготавливается здесь, ты уже сказала. Угу. А что еще? Отличительная особенность мебели, да? то есть Давай сразу, главный вопрос. Отличается ли это на цене? Вот хм. так вот. Да, так да, вот. да. да. Контровой вопрос. Я с удовольствием на него отвечу, друзья. Мы не претендуем на звание дешевой компании. Объясню почему. В первую очередь, когда вы приходите в салон мебельный, вам будут рассказывать, примерно перечислять одни и те же материалы, да, да. Такие, как там, поролон, не знаю, разные плотности поролона. Из чего стоит каркас, тоже там вы будете слышать такие слова, как фанера, где-то, может быть, полностью с фанеры, где-то с применением ДСП. То есть все делают очень по-разному. И на самом деле, как устроен каркас внутренний, вы так и не поймете. И реально это понять будет только в эксплуатации. Ну, вы поймете. не узнаете. Вам могут много что рассказать, на Но самом это будет деле. Не так, что ли? Но как он состроен физически, и насколько он грамотно сделан, вы так и не узнаете, только в процессе эксплуатации не непосредственно не мебели. Да, соответственно, так. Только так, к сожалению, по-другому никак. Потому что это скрытая история. Угу. А, что касается каркасов, в любом случае в этом должен участвовать инженер. Вот вы видите, предположим, вот этот вот там серый диван. Его можно сделать даже дельтарный каркас и внутренние наполнители. Ну, совершенно по-разному, абсолютно. Это будет разная и жесткость, соответственно, и качество изделия. Что касается наполнителей, мы в любом случае используем высокоэластичные пенополиуретаны. А самая главная история это... Это Максим, который еще снимает вместе с нами. Не пугайтесь, это не диван был. Соблюдать технологию да, э, поролона, то есть это от жесткого слоя к более мягким, да, не просто из мягкого, самого дешевого все это слепить. Естественно, ваш диван может просто потерять форму уже через полгода буквально. А Скажи, вот этот диван, который здесь стоит, то есть я смотрю, и э, очень аккуратно сделан с точки зрения строчек, э, с точки зрения форм, э, все гармонично сочетается, окей. Значит, люди что говорят? Они говорят, есть похожий диван, но стоит там других денег. Вот этот диван сколько стоит? Вот этот диван у нас стоит, я на помню, к сожалению, потому Пошли что смотреть. он бывает разных конфигураций. Как раз, кстати, мы покажем, да, это модульная модель Роксон. Э, То есть, что такое модульный диван? Это когда вы можете, как конструктор Лего, да, составить любой габарит, который вам необходим. Короче, вы можете прийти в магазины и угу. выбрать э, разные модули и составить из них, например, вот такой длинный диван. Он будет стоить э, 220 тысяч. Да, в базовой ткани. Угу. Вы можете собрать э, диван покороче, он будет стоить 122 тысячи и 120. А вопрос такой, смотри, угу. вот этот диван стоит э, 200 тысяч, огромный, самый большой, вот, нет вот нет. данный, кстати, а, вот образец, этот модель, да. смотрите, да очень 100... удобно, трехметровый диван, 146. стоит 146 тысяч, а, да. давай так, смотри, давай отойдем, я буду снимать диван да не, подожди, что мне нужно сделать тебе нужно рассказать а почему этот диван должен стоить 150 тысяч рублей, вот ну, помимо того, что он внешне, конечно же, uh -huh. прекрасен, но есть похожие диваны, согласись. А uh -huh. мы поедем в другой центр, например, Безусловно, или конечно. поэтому пройдемся. Uh -huh. и, и, мы... нас, и нас копируют очень таким, да, ну, я вам на... скажу, да. я сама видела эти диваны. И, потом... и мы найдем похожий, uh -huh. я подчеркиваю, uh -huh. похожий. Uh -huh. э... Отдаленно похожий, ты хотела сказать, да? А, он похожий, но ну, подожди, клиенты приходят и говорят, uh -huh. вот там есть за 50, у вас uh -huh. за 150, расскажи uh -huh. разницу. Сейчас, чтобы вы понимали, нам, дизайнерам, очень важен внешний вид. Вам, заказчику, очень важен... Важна эргономика. но ну, и внешний вид, безусловно, тоже. Но есть такие моменты, нюансы и вещи, которые вы не замечаете, ну, как не специалист в этой сфере. И вот сейчас попробуем, так сказать, объяснить, в чем же различие. Например, давай, Элла. Да, э, да, выход, конечно. Твой выход. Да, да, да, -дан, да, да. да тебя не слышно. Будет. А, вообще не слышно. Но. Потому что это микрофон. Да? У -гу. У -гу. Может, погранчику. Хорошо. А что касается нашей мебели, да, то есть мы очень огромное внимание уделяем а, разработке формы. Мы создаем коллекцию, то есть мы не создаем ее индивидуально, да, диван по вашим эскизам. Объясню почему. Раньше мы именно так и делали. Но для меня, как для архитектора и дизайнера, очень важны качество строчки, ее вид, что здесь именно вот такое должно быть расстояние и не другое. Припухлости должны быть именно такие и не меньше и не больше, чтобы архитектура дивана... Выглядела идеально. Просто, сначала, я их так называю, да? По-другому не могу видите, вам это все объяснять, потому что, потому что очень сложно объяснить то, что дизайн. я чувствую, да, с точки зрения дизайна и архитектуры мебели. Это как, кстати, в архитектуре. Вот вы видите идеальное красивое здание, да, и рядом стоит какое-то не очень. То есть такая же история на самом деле в мебели абсолютно. Когда вы подозреваете, что что-то не так визуально, вот оно и дешевле, понимаете? Отличительная а, особенность в этом. Что очень часто мы ставим диваны посередине комнаты. И, я, кстати, вас призываю это делать, потому что а, диван... Это, ну, давайте так скажем, это центр нашей общественной зоны. Вокруг него мы должны иметь возможность ходить, поэтому этот диван... Да, спинка Например, тоже это. очень продумывается. С стильной стороны так же хорош, как и с фронтальной стороны, то есть угу. с лицевой. Окей, хорошо. Хорошо. Вот, кстати, главную особенность я хотела все-таки подчеркнуть. Почему мы делаем, например, коллекцию да, определенной мебели создали? Потому что от индивидуалки мы ушли по одной простой причине. Когда вы делаете мебель по картинке, заказываете да, у, в мебельной компании, то время, за которое ты должен делать этот диван, оно настолько... Настолько мало и ничтожно, что по моему опыту, я рассказываю на основе своего опыта Каждый раз, когда я видела изделие, да, я понимала, что я могу довести его до идеала Оно для меня идеально. мне казалось, потому что очень сжатые сроки То есть тебе и не, не хватало времени, чтобы довести идеальную до дома. Формул, довести верно. до ума там... Что-то переделать, mm -hmm. перекроить, это очень длительный, долгий процесс а, Так как эта история, в общем, серийная, ну скажем, mm -hmm. это так все верно. Это серийный. То это, это сокращает срок производства. Обязательно, Но да. есть возможность собирать из модуля любой размер дивана. Все верно. Абсолютно То точно. То хотите вот такую приставку, угу. хотите прямую, сделать и вот такую, угу. ну окей. Когда мы создавали этот диван, например, первый пилотный образец, да, который мы запустили, Пришлось переделать все вплоть до каркаса, потому что мне не понравилась пропорция именно изделия. После каркаса идет именно уже обшивка да, то есть когда ткань обтящих садит на изделие и тут тоже возникают многие моменты да, где-то шов опускаем, то есть тоже меняем пропорцию то есть мы настолько зациклены на идеальности вот на этой архитектуре на, на, на пропорциях для нас это очень важная история и мы хотим чтобы наш заказчик да, тоже это оценивал. То есть, в любом случае, если вы разницы не видите, я с вами полностью согласна, платить больше не стоит. Ну, то есть, давай еще раз. Разница твоего дивана за 150 тысяч и дивана за 50 000, заключается в том, что в твоем это идеальные пропорции. Пропорции это раз. раз. Второе. А это идеально посаженная ткань на изделие. То есть это О, вне... вот, кстати, вот этот момент не все понимают. Uh -huh. Идеально посаженное ткань на изделие. Давайте еще раз посмотрим на этот подлокотник, например. Или uh -huh. лучше пойдем на кресло посмотрим. Давайте. Кресло вы же тоже Кстати, делаете. вот, как раз э, сложная форма, именно радиальная. Можно, в принципе, кстати, и такое вот тоже показать. Ну, без разницы, на самом деле. Кресло, которое тоже изготавливают вам мебель uh -huh. Что такое посадить ткань? Объясняй, пожалуйста. Давайте на простом примере, да, да. когда шьют пиджак чем отличается пиджак из магазина и пиджак, который шьют именно по вам, то есть садит его на ваше тело. Здесь история такая же происходит. Если в тропях что-то делать, да, положим там на заказ или еще что-то, опять же, вы ограничены по сроку, а, например, посадить ткань с первого раза на изделие, как правило, не удается. То есть снимается опять чехол, делаются какие-то а, пометки, да, где ткань не сидит, где она болтается, где потянуть и затянуть. А, предположим, перешивается опять лекало потом опять садится, проверяется, хорошо ли она села. То есть многие моменты, да, технологические, которые позволяют именно создать вот это вот идеальное изделие, но это время. Поэтому.. Ну, во-первых, это у время. Нас... Во-вторых, это форма, допустим, когда она уже есть готовая, вот вы ее отработали, угу, отточили. Угу. А чехол, например, вам нужно одеть вот из этой ткани. У вас выкройки все есть, ничего да, лекала. не делать, все И верно. она позволяет сделать, ну, вот, как, как ты говоришь, идеальную посадку. Да, довести до ума изделия все равно. Давайте в это время То есть нет никаких случайностей, нигде не фолдит ткань, да, то есть еще какие-то моменты. такой не фолдит ткань? делает по-русски. Да, давайте по-русски просто. Не болтается, не сжимается, не знаю, ну, как это объяснить еще? Не морщится. Не морщится, да. Не допорчится, не морщится. В общем, все с ней в порядке. Эффекта целлюлита, да? Да, вообще, да, кстати, эффект целлюлита бывает на подушках, я вам скажу, это тоже зависит от того, кто из чего делает там подушки спины. Вот на подушке спины это, кстати, очень частая история. У нас просто еще дублирующий чехол внутри, который сравнивает визуально эту фактуру. Подожди секунду. То есть, давай следующее подушки. На подушках у тебя есть еще один чехол под основным чехлом? Обязательно, да. Зачем? И съемные подушки сиденья – такая же история. А, обязательно. Ну, в любом случае. Представляете, вы открываете, у вас, извините, вываливается там укрывочно синтепоновый верхний слой, и потом это все попадает в молнию, но это, это не комифо, это не наш уровень, так скажем, да? Мы претендуем… Подожди, подожди. А, а, как это сказывается на длительной эксплуатации? А На длительной эксплуатации чехол никак не, не сказывается. На и, и так далее. Нет, это больше эстетическая функция. То есть вплоть до молнии, то есть мы отслеживаем эстетику Но изделия. Для нас это говорю. важно. Мы до этого обсуждали целлюлит на подушках. Да-да-да. На подушках спины именно такое происходит, mm. потому что там наполнитель э, непролоновый, да, у нас вообще вот гибрид. Эти да. Они, кстати, тоже могут быть из самого простого дешевого то, синтепона, который у вас упадет со скоростью света. Э, как бы это круто ни звучало, еще там лебяжи в пух искусственно называют. Знаете, вот эти вот маркетинговые фишки, это все полная ерунда, и любой мягкий наполнитель, он усадку, безусловно, дает со временем. Но у нас внутри гибрид, это наш секрет фирмы, дуванчик. у вас какой секретный наполнитель? Да, мы гибридный наполнитель создали, который более-менее на плаву подушку продержит. То он держит форму подушки долгое время? Да, да, все верно, все верно. Это дольше, кстати, чем у дешевых производителей, вот это факт. То есть отличие, давай, вот я нашел еще одно отличие, то есть получается дорогой диван а дешев... ну как дорогой недорогой есть диван угу. за 150 тысяч евро чтобы вы понимали дорогие друзья да. значит э, ну вот тот диван 150 тысяч угу. да и европа будет и стоить как два раза и больше и и дороже там, еще ну, другой за 50 угу. э, одно из отличий мы еще сейчас обнаружили это что подушка вот эти подушки они не просядут со временем все верно абсолютно точно а такое бывает очень часто особенно в дешевой мебели Угу. имен называть нельзя, но придите нельзя. в какой-нибудь недорогой просто торговый центр, да, где очень много мебели именно эконом-сегмента, и вы уже увидите, что на выставке подушки все уже смяты и ни на что не похоже. Угу. Да. Они все дали усадку. И а скорее всего здесь стоит. О, Это уже новые образцы, конечно, потому что мы Ой, ставим, переехали... Скажи, чтобы было видно, что на нем посетило немало задниц, и стало понятно, что ничего не сделалось с этим делом. Тут, видите, вопрос только доверия, потому что это отзывы то есть вы можете элементарно каким-то образом поинтересоваться там у людей или на отзывы посмотреть на нашем сайте как правило у нас работает при продаже уже э, сарфан на радио да то есть приходят друзья клиентов и так далее которые Понятно. уже были в квартирах ну, давай пойдем еще покажем еще кресло по, -по подушке кстати я бы тоже еще? акцентировала давай. внимание да, подушки сидения опять же можно сделать более дешевым способом когда вот опять же обратите внимание да у недорогих производителей очень часто тоже дают уже усадку подушки сидения то есть там как лужица такая образуется, да, где постоянно сидят и так далее. У нас достаточно такая средняя жесткость, у нас не мягкие диваны. Почему? Потому что, например, если сделать все из мягкого пролона, то ну, это просто функция... Теряет как бы функциональность свою, потому что мягкие слои быстро очень просаживаются. То есть у вас опять же он деформируется со скоростью света. То есть подушку можно тоже сиденье очень по-разному сделать. И мы используем а, технологии именно а, распределения, склеивания слоев пролона от самого жесткого слоя к более мягкому. Поэтому и ну, форма держит дольше. Усложнение технологии в том числе какое-то, да? Ну, это даже элементарно сообразить по технологии, это и дороже, да? То есть, потому что мы можем взять там более дешевый, мягкий пролон, склеить между собой эти слои, как бы, и, и все, фактически. И просто закрыть это все в чехольчик. Без внутреннего чехла, без всех этих историй. Ну, и опять же, обратите внимание на отделку вообще внутреннюю, да, наших изделий. На другой стороне подушки мы используем а, такую прорезиненную поверхность, антислайд, То есть, никаких липучек, опять же, да? как делают дешевый производитель, предположим. Да, которые забиваются потом всякими ниточками. Они выходят из строя очень быстро, на самом деле. То есть они не работают уже потом. Но вот эта штука позволяет не скользить. Не скользить подушки сиденья. Все верно, mm -hmm. определенно. Ну, то есть вот за мелочи заморачиваетесь, да? Мы прямо, да. И, как вы можете заметить, мы не экономим, мы не делаем техническую ткань на невидимых участках. То есть вы видите лицевую ткань, продолжается на внутренней части, здесь такая же история, ну и здесь уже технологически просто должно быть другом вот материал. Вот кто-то, написал, на сайте вы не разместите плохие отзывы. Это что? А что мы на сайте не размещаем, посмотрите в инстаграме. Да, я не знаю, кому это вообще. Но Вот кто-то написал, вы поясните, что имеется в виду, то есть есть какой-то негативный опыт работы с One OneMobile? то говорите, мы за честно. Да, абсолютно точно, потому что у нас даже клиентский сервис, менеджеры звонят по там 6 месяцев и спрашивают, все ли устраивает, все ли в порядке с мебелью и так далее. То есть мы всегда признаем, если что, там свои ошибки, мы к этому готовы. Хотим долго оставаться на российском рынке, да, и может быть даже захватить европейский. Да. Поэтому а у нас... кто-то пишет дорого. Ну, друзья, тут насчет дорого, это каждый сам для себя Ну, решает. конечно, как в одежде, а, да, кто-то одевается да. в гучу, кто-то ну, да. одевается Каждый сам манга дорогой ему или нет. Я вот всегда обращаю внимание на строчки. Вот посмотрите, есть, как да, строка идет ровно. И нету вот когда нитка за нитку там что-то торчит, там вот этого я пока еще не нашел. У -у -у. Ну, вот. Да, это тоже И, очень, очень важно, потому что вы это все оцениваете. А, смотрите, на спинке тоже идет чистовая ткань. А, очень вот часто... Здравствуйте. Очень важно еще вот на спинку обратить внимание, потому что нас недавно с скандинавским кинобрендом сравнивали, выбирали между нашим диваном и их и сказали, что, например, в этой части шла техническая ткань. Ну, как видите, у нас все сделано по-другому, то есть здесь идет лицевая ткань. А я предлагаю показать вообще в принципе, что есть. Давай тогда с диванами закончим. То есть, вот мы посмотрели одну модель дивана, вот это вот 150 тысяч, угу. давай вот это вот диван. Вот этот вот. Я вам скажу, что этот диван Кстати, напоминает ноти. не только диван Миноти, <свят> а в принципе мы говорим сейчас о форме, которая в тренде. И Если вы будете внимательно смотреть, многие европейские фабрики у всех плюс-минус все похоже. Даже некоторые так. модели очень сильно похожи, перекликаются между а собой. А а собой. Только я хочу сказать, что вот такой... Диван трендовая Minotti, форма. Вот такой диван фирмы Миноти будет стоить 10 тысяч евро. А это 700 тысяч рублей. Ну, может, удастся за 500 вам купить. Нет, но он стоит 187 тысяч вот рублей. Этот, а я говорю про итальянский. Да, да, да, все верно, конечно. Да, да, да. Причем самое интересное, что если вы выберете, опять же, европейского производителя, предположим, нашего сегмента, то есть там будут точно такие же материалы внутри, но будет он стоить умноженный на 3, на 4 и выше. Да, еще, э, Наша я стоимость. Так понимаю, много от ткани зависит. Безусловно, кстати, вот я хотела как раз-таки, у меня мысль возникла на вот этом сером диване, да, рассказать вам историю про ткань. Ткань очень сильно влияет на стоимость. Ну, пока ты рассказываешь, пошли другой диван Давайте. Что касается тканей, у нас очень много в арсенале тканей, именно которые возятся на европейский рынок, поставляются и на европейские фабрики. У нас даже с некоторыми фабриками есть совпадение. Что я каждый год езжу в Милан также на выставку, отсматриваю, какие тенденции сейчас в моде, какие фактуры, цвета и формы. И очень часто у нас идет прям совпадение. Ткань, безусловно, безумно сильно влияет на стоимость, потому что можно купить за 100 рублей ткань, а можно за 200 и. Тут, конечно, очень сильно сразу же ценник взлетает. Но мы принципиально, э, позиционируем такой шикарный дизайн, такое качество, мы просто не можем себе позволить использовать дешевые ткани китайские там за 100-200 рублей. Ни в коем случае нет. Нет, нет и нет. Ну вот очередной диван. Называется как? Называется он Роджер. Его Роджер. стоимость 165 тысяч рублей. И внутри у него скрыт... Механизм трансформации – спальное место. То есть это стоимость со спальным местом? Все верно. А этот диван в размере может меняться? То есть вот эту козетку да. можно выкинуть? Ой, можете вообще любую форму набрать. Он может быть п-образный, угловой, прямой, хоть какой абсолютно. Он а, модульный. Любого цвета, любой ткани? А, абсолютно, да. Но, соответственно, да. это повлияет на стоимость? Безусловно. Угу. даже вот на такой диван плюс-минус там плюс-минус ну грубо говоря 40 тысяч рублей может быть только разница ткани у вас быть поэтому Пахе. тут очень сложно вообще стоимость рассуждать не понимаю о чем мы говорим да то есть столько факторов которые влияют на нее то, Но, конечно ну, конечно очень, очень очень ну, вот давайте следующий диван это диван Ларс, тоже один из самых продаваемых у нас. Кстати, вот его брат, опять же, Магнус, вот который зеленый был диван. Это то же самое, посмотрите, в другой конфигурации, кстати. Можно вот сюда отойти, здесь видно, что он угловой. То есть появилась такая штука. Да, подлокотник. Как подлокотничек. Да, все верно. То есть немножечко другая конфигурация. Угу. Но у вас и салончик такой приятный, в общем, все так поедет. Мы за дизайн. Все так поедет. Да, да. Да, друзья. Мы ориентируемся, конечно, на европейский рынок, да. То есть он нам интересен, мы сравниваемся именно с ними, конечно. Мы не сравниваем себя с российскими производителями вообще. Вот смотри, пишут тебе, да, живу в Европе, купили диван от местного производителя. Подушка, которая поднимается у нас с липучкой. Вот так вот. Вот так вот. Друзья, это вообще, кстати, очень стереотипное мышление про европейских производителей. Я вам скажу, потому что я насмотрелась и э, перетяжку делали. Э, то есть я видела эти каркасы, и они не все, поверьте мне, идеальные. Наполнители, то есть это все очень такая мифическая история на самом деле и очень спорная. Причем даже дорогой производитель бывает может быть хуже, например, сделал внутреннее, чем более недорогой производитель тоже европейский очень. Такая спорная тоже история. И вообще, кстати, европейцы, они меньше всего заморачиваются за то, что у вас растянутся подушки, вытянется ткань. Они очень много продают натуральных, да, каких-то тканей, где присутствует хлопок, лен, да, который растягивается, который невозможно практически им чистить, он уже даже цвет может терять. Они за это не заморачиваются. Даже та же выставка из салона ежегодная, да, которая приходит в Милане, Посмотрите, что происходит там. Там уже очень много мятых подушек лежит. Они не парятся за это. Они, у них другой менталитет, они по-другому к этому относятся. А у нас все должно быть натянуто, все должно быть идеально, поэтому у дивана у нас средней жесткости, а не мягкие. Вот такое мнение, ну, человек в этой сфере крутится, крутится. Ну, да, и на опыт опираюсь, не просто да, говорю. Выразить по этому поводу. Я предлагаю посмотреть кровать Именно эта кровать